И всем здорово, с вами Кирюха. И, короче, я такой, за короче, зашел в каталог, выбрал такие. И тут, короче, международных Федора, Новая Колумбия, вот это да. Я ее, конечно, уже взял. Вот она, уже видно ее. Сейчас я ее попробую надеть. Но она очень классная. Вот она, вот. Классная вообще. Я оставлю ссылку в описании на эту фигню. Сорян, что такой короткий видеоролик, но это я просто показать вам новый, ну короче, новую бесплатную вещь появилась в каталоге. Все это все так быстро, короче. Всем удачи, всем пока, вот так вот медленно, такой маленький видеоролик про то, что я нашел.